Всем привет, с вами Александр. Покажу то, что многих людей удивляет. 1 сентября. 1 сентября а у меня растет клубника. Она даже цветет, посмотрите. Ее вот полно. Видите, она вырастет еще. Где-нибудь к октябрю месяцу у меня будет клубника. Эта клубника дает плоды до зимы. Она прекращает плодоносить, когда уже просто холодно, когда мало солнца, и она просто не вызревает. Видите, клубника называется ремонтантная. Есть у меня много сортов разных, но в целом у нее такое название, ремонтантное, то, что она постоянно цветет и постоянно дает плоды. Кто плотную занимается огородом, конечно, они об этом знают, но многие люди не знают и очень удивляются, что бывает такая клубника. Вот эта клубника у меня уже двухлетняя, почему-то такие красные листья непонятные. Я о ней особо не забочусь, усы обдираю только и подкармливаю ее. Поэтому урожай у меня не очень большой, но, в принципе, его хватает. Вот такая шикарная клубничка. Размножается она усами. Видите, такие усики и крышки дает. Этот усик, вот, например, видите, здесь. Вот он лежит, потихоньку дает корешки, и потом получается новая клубничка, ее можно пересадить. Именно так я рассаживал. Сначала я первые вот эти вот кустики покупал по 150 рублей на рынке, потом покупал в другом месте по 50 рублей. Честно говоря, не знаю разницы между 150 и 50, потому что по 50 они даже ну, не хуже, по крайней мере. А дальше уже рассаживал сам просто усиками. Вот такая вот клубничка. Приятно так уже осень, а ты можешь всегда прийти в огород, и всегда набрать клубнички. Вот сколько получилось собрать. Я считаю, что это неплохо. Учитывая, что она краснеет дальше, цветет. Так что до зимы у меня будет клубничка. Всем пока. С вами был Александр.